Всем привет! Привет-привет, ребята! И сегодня мы хотим вам показать огромного лизуна, целых 500 грамм. Да, Оль? Да! И также с ним еще немножко поиграем, посмотрим, как ладоно. Ребята, смотрите, какой огромный слайм, целых 500 грамм. Это лизун, называется он, но он также похож очень на слайм. И ссылка на него в описании под видео. Купили мы его в магазине «Умная игрушка». И давайте же его откроем. красивый давайте потрогаем как мед В общем, ребята, я хочу добавить в наш лизун такие вот интересные камешки и оставить его на один-два дня, а во вторую часть лизуна добавить шарики из пенопласта. И через два дня мы посмотрим, какие у нас будут лизунчики. Ребята, если вам нравятся мои видео, обязательно ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить общаться. И чтобы я снимала еще подобные видео. А сегодня спасибо вам огромное за просмотр. И до скорых встреч!